Здоровью. Снег в городах накапливает определенное количество загрязняющих веществ из атмосферного воздуха, с дорог. А это могут быть тяжелые металлы, бензопирен, нефтепродукты, различные окислы, взвешенные вещества. Поэтому, естественно, вот мы даже видим иногда, что снег внешне загрязненный. Соответственно, его надо убирать, утилизировать. Куда убирать, какой способ можно считать экологичным это всегда такой большой вопрос. Часто наблюдаются случаи, когда, например, снег выбрасывают в пойму рек, в пойму озер, на берега.